Шерпер, новинка фабрики Золотый дождь» для вас. Это весной 2022 года. Модный, стильный. Придаст любому образу изюминку и стиль. Аксессуары решают все. Дело в том, что аксессуары создают гармоничный образ. Изюминку в вашем гардеробе. Можно одеть классические базовые вещи. Добавить чуть-чуть вкусняшечки. Получается. Опа! А вот что получается. Шикарная вышивка с аппликацией. Донышко с ножками. На задней сети, карман на молнии. Что же внутри? А что же внутри, скажите вы? Покажите нам сумку. Сейчас все будет. Сейчас все. Покажи У Базовой одежде белая рубашка, либо блузка, светлые штаны, какие-нибудь кроссовки и Добавляем платок, очки и сумку. И вот уже появился некий. Городской, легкий, не скажу, что модный, но ну, что это тренд. Широкий, удобный вход. Изумительный подклад. Вышивка на задней стенке над кармашком. На передней стенке два кармашка под мелкие предметы. Еще одна новинка золотого дождя а? с вышивкой. Регулируемой ручкой. Регулируемая ручка. Вышивка стеснения. Внутри одно отделение с кармашком. Цена 2,500.